мототы представляет новую линию мотоциклов Это Геон x Рай То есть, как видим, это, в принципе, тот же самый питбай, как и был Только на более длинной раме И немного больше по своей посадке То есть, у него по сидению там порядка 850 мм Вот Итак, из главного То есть двигатель 155 кубических сантиметров Двигатель воздушно-масляного охлаждения, то есть вынесен э, спереди радиатор вот такой масляный. вот э, Коробка четырехступенчатая. Ну, то есть, как, как во всех, в принципе, пидбайках. В самом низу нейтральное положение. Все остальные передачи вверх. Установлен новый карбюратор. Это Микуни японский. И также поставили новый бронепровод. Он не боится переменной температуры Также не боится ни влаги, ни воды вот. Также в приятеле есть масляный, масляный фильтр То есть межсервисный интервал Гораздо больше, чем на обычных моторах то есть Вот он вот здесь находится Вилка установлена в перевертыш. То есть она перевернутого типа. И она с регулировкой. То есть вы можете легко ее отрегулировать по жесткости и по скорости отбоя. То есть ну, в зависимости от покрытия, на котором вы будете ездить. Стоят новые обода X70. То есть это довольно-таки качественные и классные обода. Они высокопрочные. И установлен новый новый дисковый тормоз то есть он гораздо большего диаметра, чем был до этого на питбайках и спереди уже будет двухпоршневой супер сзади установлен амортизатор, как и во всех питбайках но уже он будет с дополнительными рычагами то есть это система ProLink наконец-то она будет стоять на, на, на питбайках и опять же это амортизатор ДНМ, который регулируется Также по скорости отбоя И по жесткости Он газомасленный То есть длина маятника Как видите она увеличена И ход подвески здесь С заднику просто великолепный Установлена 428 цепь она бессальниковая, как и все цепи класса оффроуд. Она с тефлоновым покрытием. Цепь фирмы КНЦ. Данная модель на колесах 17-14. Кстати, установлены недешевые не покрышки. То есть покрышки фирмы Кенда. И с вот таким отдаленным протектором то есть смело можно ехать и по песну и по более твердым грунтам выхлоп как всегда прямо тот который в который может вкручиваться флейта работает это вот так то есть сам звук двигателя гораздо Тихий, то есть мотор работает четко и слаженно. Ну, за счет выхлопа получается такой серьезный. Хаскраткоходная, то есть ручка имеет пол оборота. И все. Легко настраиваемая ручка сцепления, то есть она затягивается вот таким маленьким шестигранником. электрооборудования абсолютно ничего нет есть только кнопка внушения двигателя вот и по качеству пластика то есть как и всегда на на всех э, мотоциклах такого класса установлен капрон который он видел он максимально гнется загибается и с ним ничего не происходит то есть ну как правило при падении абсолютно ничего не происходит с пластиком ни с мотором не нет ни... вовреждений нет никаких а, объем бака порядка трех с половиной литров то есть этого вполне хватит часа на 4 на 5 езды и вес что самое главное для такой машины то есть пидбайт предназначен для максимального подрыва то есть техника которая максимально легкая максимально подрывная. вес его остался прежним то есть он весит там 60 там, с копейками килограмм. Опять же стоят э, такие же ножки, которые откидываются. То есть, как вы видите, плиса откидывается и откидывается левая и правая ножка на питбайке, даже достаточно полгаза на нем ездить то есть, вы видите, я реально не давал ему на максимальные обороты и он подрывает, то есть что я и говорил, то есть техника такая она рассчитана для максимального подрыва, то есть передаточные числа подобраны максимально так чтобы э, любые препятствия, любые какие-то подъемы, либо склоны он мог легко преодолеть